Индекс относительной силы или индикатор RSI. Здравствуйте всем. Сегодня мы расскажем про такой достаточно популярный индикатор. Что это такое, мы сейчас посмотрим на примере и разберем. Перед вами формула индекса относительной силы RSI. Находится данный индикатор следующим образом. Сначала находится относительная сила. Как правило, по умолчанию берется период 14 Данный индикатор имеет всего лишь один единственный параметр. Это период, по которому он рассчитывается. Во всех торговых платформах мы, да, вы данный период можете изменять. Находится скользящая средняя по барам, которые закрываются в положительной зоне. То есть барс это бары, которые, закрытие которых сегодня больше, чем закрытие вчера. То есть это белая свеча. И находится бары которые закрываются в отрицательной зоне то есть это черная свеч когда закрытие вчера больше чем сегодня по данным барам находится скользящие средние за заданный период это может быть либо рассчитано при помощи простой скользящей средней иногда берут экспоненциальную скользящую среднюю и по ней рассчитываются рассчитав индекс рассчитав относительную силу находят Индекс относительной силы. Он принимает значение от 0 до 100. Индекс будет равен 100, если все свечи за заданный период закрылись в положительной зоне. Индекс будет равен нулю, если все свечи на протяжении заданного периода закрывались, были черными. То есть закрывались ниже цены открытия. Таким образом, соотношение между количеством черных и белых свечей, это и есть относительная сила, на основе которой высчитывается индикатор SI. Таким образом он показывает показывает перегретость и, или перепроданность рынка. Если рынок достаточно перегрет и практически все свечи становятся белыми, то это признак того, что рынок готов к развороту и вскоре может быть разворот рынка. Соответственно, также если рынок постоянно закрывается в отрицательной зоне, то вероятность того, что рынок в скором времени развернется, становится, также увеличивается, и это индикатор показывает скорое открытие длинной позиции. Какие сигналы возникают, сейчас разберем более подробно. Сигналы индекса относительной силы можно разделить на две категории. Первым способом торгуют по так называемым уровням перекупленности или перепроданности. Когда индикатор входит в зону перепроданности, значит рынок готов к развороту в лонг. И как только индикатор выходит из зоны перепроданности, возникает сигнал на открытие длинной позиции. Наоборот, выходит из зоны перекупленности сигнал на открытие короткой позиции. И второй вариант это торговля при помощи дивергенции RSI. Давайте на примере терминала Quick посмотрим, как это работает. Разберем первый способ торговли по зонам перекупленности и перепроданности. Давайте откроем Редактировать, посмотрим, какие есть параметры у этого индикатора. Индекс RSI. Мы рассматриваем на примере терминала Quick. Данный индикатор есть практически во всех платформах. В том числе, платформе MetaTrader 5. На базе данного индикатора у нас также есть торговый робот. Есть робот и для терминала Quick, и аналог данного робота, по схожему алгоритму, есть для терминала MetaTrader 5. В конце данного видео вы увидите ссылку, где уже более подробно сможете посмотреть, как, это, как данный торговый робот работает в терминале Quick или MT5. Индекс RSI имеет единственный параметр – количество периодов, по которому он рассчитывается. Вы можете рассчитывать по цене закрытия или по другим ценам. В данном случае терминал Quick не разрешает выбрать простую или экспоненциальную скользящую среднюю. По-моему, в последних версиях используется экспоненциальная скользящая средняя. У нас открыт график Газпрома, 5-минутный таймфрейм. Данный индикатор работает абсолютно на различных таймфреймах. И данный метод торговли лучше себя показывает во время боковика, то есть когда рынок больше находится в боковом движении. Первый метод торговли. Наносится два уровня. Уровни так называемой перекупленности, в данном случае это уровень равен 80. И уровень перепроданности. Но это может быть также 25.75 и 30.70. Это обычно вот такие стандартные берутся значения. Мы видим, что рынок происходит восходящее движение рынка. И дальше рынок входит в зону перекупленности. То есть цена становится больше. Значение линии перепро, перекупленности 80. После этого, как только индикатор индекс RSI выходит из зоны перекупленности, Возникает сигнал на открытие позиции, на открытие короткой позиции. Где-то в этой области мы должны открыть позицию short. Данный индикатор предполагает использование стопа и профита. В данном случае это обязательно, поскольку если вы вдруг попадете на тренд, то ваш стоп будет гарантией того, что вы не перейдете, не потерпите больших убытков. Как только индикатор входит в зону перепроданности, и выходит из нее, возникает сигнал на открытие длинной позиции. Ну, в данном случае, в зависимости от уровня, это будет где-то вот эта точка. Ну или, возможно, это будет вот эта точка. Соответственно, после переворота вы можете встать в длинную позицию. Выход из короткой позиции опять повторим по стопу, по профиту или по обратному сигналу. Встаем в длинную позицию. И в данном случае ждем, когда рынок пойдет в зону перекупленности. Снова входим в зону перекупленности. И здесь, ну, здесь возникает два подряд сигнала. вот Первый сигнал возникает здесь. Если стоп мы ставим чуть выше максимальное значение цены, то большой вероятностью здесь стоп наш не сработает. И мы останемся в позиции. Смотрите, в данном случае индикатор отлично отработал. Мы заработали на движении вниз. Перевернулись, заработали на движении вверх и встали снова в шорт. И двигаемся вместе с рынком. В данном случае индикатор индекс относительно силы RSI сработал на отлично. Все наши сделки оказались профитными. А теперь переключимся на график Сбербанка, возьмем 30-минутный таймфрейм и посмотрим, что такое дивергенция RSI. Давайте посмотрим сначала, как ведет себя цена. Посмотрите, здесь. Каждый новый локальный минимум – это последовательность уменьшающихся локальных минимумов. Цена достигает некого значения, здесь цена становится меньше, и здесь локальный минимум цена достигает еще меньшего значения. А теперь посмотрим, как ведет себя индекс RSI. Обратите внимание, что в это же время индекс RSI с каждым новым локальным минимумом цены становится все больше и больше. Его локальный минимум увеличивается. И вот это есть ситуация расхождения или дивергенция между поведением ценой и поведением индикатора. Перед вами не двойная, а тройная дивергенция RSI. Это так называемая прямая дивергенция. Когда цена достигает каждый раз локального минимума, нового понижающегося, а RSI становится выше. Существует еще обратная дивергенция. В этом случае, наоборот, Irside достигает нового локального минимума, а цена не достигает. То есть каждый локальный минимум у графика цены становится чуть выше. И в том и в другом случае существует расхождение. Но, естественно, такой вариант более предпочтительный, поскольку заходить-то мы будем по цене. И, соответственно, есть чем цена становится ниже, тем по цене мы войдем, и тем больше сможем потенциально заработать. В данном случае, как видите, дивергенция сработала, и рынок развернулся, пошел в обратную сторону. Как правило, сигналы по дивергенции ИРСАЙ гораздо более надежные, чем индикаторы от, просто от уровней перепроданности и перекупленности. Торговля по дивергенции дает более надежные сигналы, но возникают они, как правило, гораздо реже. По дивергенции RSI у нас торгового робота в настоящий момент нет. У нас есть робот, который торгует по дивергенции MACD. И написан он только для терминала MetaTrader 5. Хотите узнать, как работает наш робот на основе данного индикатора? Переходите к следующему видео и изучайте. Спасибо всем за внимание.